Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Друзья, вот сегодня у нас работа с землей. Радостная работа. Я значит у нас в Барнауле есть институт Листовенко, который там разрабатывает всякие саженцы там делают. Вот, ездил я в город, значит, и купил себе яблони. Две штуки разных сортов. Грушу, ну грушу что-то пока одну купил, тоже вторую попозже куплю Обязательно нужно садить разных, и жимолости. Сегодня пытаемся, значит, все это вкопать У нас, кстати, вот это наш палисадник Все постепенно, быстро не получается Был Пока строечки, пока чего кого Вот в этом году мы распахали Все, и у нас тут это Значит, садим, все четко по науке Я лежал в больнице с одним дедушкой Белов, дядя Володя. И вот пока мы лежали, значит, время зря не теряли. А он тоже, у него там огород, значит, дача там или что-то. Такой, ну, советских времен, в общем, дедушка умный. И рассказал, как. Значит, покупка разных сортов и груш обязательно. Посадка на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Вот я первый начал, потом все это выдержим. Яма метр на восемьдесят. Ну, я тут примерно 80 на восемьдесят вырую вот значит водой пропитать там консервные банки я специально копил не выкидывал туда это как железо вот древесные золы 1 литр потом вот пишет аммония с горсточку и суперфосфат по инструкции где его брать непонятно <laughs> его покупать надо я кстати вот эту тетрадку только нашел у себя я как бы хранил в памяти думаю вот, когда придет время обязательно буду садить как Володя сказал Но Тетрадочка где-то валялась, пока еще время не пришло. И вот время пришло, тетрадку быстренько нашел. Вот, и все. Поэтому сейчас будем садить все по уму. Все, как он сказал. Вот, ну и назовем эти яблони в честь дяди Володи, потому что этой весной его не стало. Мне позвонила его родственница, говорит, ну просто по телефону увидела, видать, это, говорит, так и так вот. Все, там что-то сердцем ему плохо было. Он был верующий, в храм ходил тоже. Так что Царством Небесно, помоги ему, Господи. Вот. Ну а мы, что мы, мы будем садить и надеемся, что у нас будут яблони вот такие. Значит, две яблони. Один сорт уральская наливная, другая, по-моему, превосходная там, или какой-то, не знаю. Не помню сейчас. Вот. Ну и жимолости тоже потом дойдем. там Значит, тоже расскажу немножко. Несколько три сорта, по-моему, разных зим. Ну все, я тут первую ямку уже подготовил Там эти... Прутики там, вот как у меня написано было, как здесь Володя говорил, банки консервные. Вон, на каждую эту лунку литр э, золы древесной. Ну и все, сейчас еще удобрение подкидаю. Это и буду втыкать земли там. Вот так вот. Угу. А там пока он это пролил, пока вода впитывается. Так, ну а я ирисы воткнула, вон они. Красота. Обрабатывать потом будем. Тут надо вот это все обрезать, будет верхушку обрезать, варом замазать. Вот это вот прививка. Значит, держи, варом. А, ну что держи-то, подожди, еще надо воды... И скануть. Ну, вот.